всем. Два года я не был в полноценном отпуске и задел с ребенком, но наконец-таки съездил. Съездил в своем любимом стиле. Правда, ребенок со мной был только один, так уж получилось. Вот такая у нас ситуация в семье в этом году. Зато была возможность уделять достаточно времени одному конкретному ребенку. Соответственно, и прогресс получился существенный. Надежды на философские беседы, в общем, не оправдались тоже. Наверное, мои ожидания были слишком большие для такого маленького возраста. Мы интересно поговорили, интересно пообсуждали, но вряд ли что-то такое, что любопытно было бы смотреть всем. Но я просмотрю отснятый материал, может быть, что-то там и найдется любопытное, чем можно поделиться. Интернета у нас практически не было, что, в общем, и хорошо. Но, правда, я поотстал от текущих событий, так что нужно нагнать посмотреть что произошло интересного у меня было пара роликов в разные стадии производства так что наверное начну с того что доведу их до конца а пока небольшое резюме с моей подопечной которая тоже уже встречалась на фотографиях раньше вот чего мы достигли за две недели так ну что уважаемые Дина Сегодня примерно 10 дней, как вы знакомы с Дусей, да? Счетом пропусков. Ну, покажи, что умеешь. Красиво. Главное качественно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 11. Отлично, отдыхайте. Ставьте пилик вверх, нет. Ч ⁇ мы еще достигли? Мы пробили дистанцию 5 километров бегом. С чем тебя поздравляю? И с медалью, соответственно, поздравляю. Подтягивание на низкой перекладине. Тоже у нас все хорошо. Пресс скачали. Скачали. Тоже все хорошо. Еще ты начала плавать. Худо-бедно, конечно, пока еще долго тренироваться, но... Ты у нас поплыла. С чем поздравляю. А теперь перед как, как, как будешь готова, то... Рывки. Главное не количество, главное качество, чтобы было правильно. Готово? Один. Два. Три. Ногами активнее работаем. Четыре. 5, ногами, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Два, три, четыре, не спеши, пять, ногами активнее, шесть, семь, восемь, И не нагибайся так низко, 11, 12, 12, 14, 15, отдыхай. было тут у тебя побольше. У тебя было 25, я помню. То, что ж ты мне не дала отдохнуть?